Всем привет. Сегодня я буду играть на мелком аккаунте WarMix на Android. Я поздравляю вас всех с этим праздником. Я не знаю, кто-то знает, что он значит, кто-то нет, но для меня это праздник труда. И естественно, я весь этот праздник провел за городом, можно так сказать. Поэтому видос вышел либо сегодня вечером, либо же он выйдет завтра. Я пока еще не знаю, но, но он выйдет, вообще. И этот праздник, на этот чудесный праздник нам дали бонус в Вормиксе в общем-то это для некоторых лучшее то что произошло за день но в общем из-за того что дали бонус я смог купить себе наконец-то артефакт и спокойно не боясь слить свой драгоценный рейтинг играть на ставочках теперь я могу мне попался випер сейчас но кажется вип он взял только для того чтобы пауков кидать вот поэтому придется мне что-то с этим делать я не знаю, получится ли его выиграть, но НЧ я в любом случае смогу сделать. Потому что игрок очень слабый, купил VIP, наверное, только для того, чтобы пауков накидывать. Так, ну, естественно, без юза я не смогу. Ой, не у меня же весь арсенал, а у моего противника. Поэтому ну придется юзать. Ну, на самом деле я не вижу ничего плохого в юзе, пускай он тоже юзает, я ему великодушно разрешаю. Я абсолютно не против. Сейчас самое главное скинуть его вниз, потому что водичка то уже поднимается и я утоплю его спокойно. Главное мне ракануть и спокойно это сделать, не волноваться. В общем, но ну, как обычно все. все. Все в моем стиле. Здесь очень просто с вертолетика можно было бы вынести, если бы я смог. Но я вообще-то попробую сейчас. У меня такой план. Если сейчас вертолет не получается вынести, то я буду просто бить его. Сначала заморозку дам, потом паука, и потом кину коктейли, и все, это победа. Ой, не то я сделал. Ладно. Нет. Ну, в общем-то, на этом и нужно было рассчитывать. Короче, нужно было после второго выстрела облететь его справа, стукнуть один раз справа, и потом просто вот он упал сюда, и я бы его скинул уже в воду. Но это я уже только... Сейчас догадался. В общем, надо было нормально играть. Вот хочу сказать вам такую нерадостные новости для кого-то может быть, а может быть, для кого-то наоборот. Но игру я буду выпускать. Видос по рандомной игре, я говорил, да? Один раз в неделю. Этот день будет четверг. Хотел сделать среду, но не получился. Будет четверг, и я начну снимать Word. Оф, tanks Блиц. если вам это о чем-то говорит мне с одной стороны приятно с другой стороны мне вас немного жалко потому что ваши одноклассники друзья знакомые могут относиться к этому немножко неправильно вот и сейчас самое главное не убить коктейлем себя я очень постараюсь но все-таки 120 хп коктейлем тяжеловато себе будет снять а нет, нет, я ошибся я же не кот, я же не кот поэтому НЧ ну, я не расстраиваюсь особо, потому что в конце будет бой с читером. Ну, как бой? Бой-то будет. Но вы сейчас все увидите. В общем, я не буду спойлерить, потому что некоторые это не любят. Так, ладно. Паука не дал. У меня есть такая идея. Он уже стоит на пауке, да, и если он с него слезет... А, ну вы уже все увидите. Короче, сейчас я просто вынесу его на ези и все. Но я по крайней мере попытаюсь, в моей голове все это круто выглядит, короче я просто связи его выношу спокойно Но на самом деле как получится я не знаю Во всякий случай кино охранник, о ледяшка, это неплохо Так, отлично, все Замечательный вынос, все как я и планировал Теперь нужно дождаться следующего соперника Спустя несколько минут а, Вормикс отдалил мне новым боем я очень этому рад, потому что я успел уже обрасти щетины, вот, сейчас я его закончу, пойду побреюся и тогда уже буду записывать следующий видос. Ну, надо кинуть паучка, да, отлично. Кстати, вот, я хочу собрать тот ресурс, прям очень хочу. И вот, вот зачем вот это спрашивать, если чувак, если ты меня посмотрел, то мне интересно на самом деле, зачем ты это спросил, мне вот прям очень интересно. Какая разница вообще, что я играл, может быть, может быть, я играл, может и нет. Вот если бы я сказал да, да, если бы сказал нет, чтобы это то поменялось, ну ничего абсолютно. Зачем спрашивать разную ерунду? О, батарейка. Я не, не помню, для чего она нужна, но кажется, это неплохой ресурс. Смотрите, у меня вот такой план. И мне дали пушку сейчас, да? Я заманю его просто наверх и вынесу. А он разморожен. Все просто замечательно. Или погодите, мне не дали гравильпушку, я не помню, что мне дали. Нет, у меня пушка да, точно. Сейчас начнется дрянь всякая, с пауками все это мне не нравится. Так, я попробую зауронить его с помощью пяти. Нет уже шести, наверное, выстрела. Да, вот так сейчас. Отлично. У меня бронер. Потому что я планировал проходить боссов, так же как на своем основном аккаунте, только без доната, дойти до 30 и вкачаться. Но потом я решил стать крысой, и в общем параметры бронера мне как раз устраивают. и теперь я крыса без доната и гью рейтинг на мелком уровне. Вот, сейчас я вынес его. И кстати, на самом деле, если я прокачаю сейчас бур на вот эти алмази какие у меня есть, хотя я не буду этого делать, я лучше овечку прокачаю. Я спокойно смогу уже выигрывать любых виперов, потому что с помощью буры я буду просто адски грысать. И тогда у меня получится выиграть любого. Я за эти бои набил 100 рейтинга. Я не стал вам показывать ну, все бои, потому что ну, там кто-то вылетел, кто-то не вылетел. И еще у меня парочку осталось на следующий видос, потому что это слишком длинный. Вот, и, и типа вы, оптимальная длина по, по статистике моего канала Это чуть меньше 10 минут оптимальная длина видео И смотрите вы, кстати, в субботу и в пятницу и в четверг Максимальное количество просмотров Вот ну, это такая небольшая статистика Вам она не интересна, конечно Но больше 10 минут я не буду стараться выкладывать видосов Потому что их не смотрят вообще практически Конечно, есть те люди, которые смотрят Но по статистике они не заходят в такие видео но ну как всегда липучка она 0 урона наносит. Сейчас я его заморожу и встану под него. Ну, постараюсь пока про него. Под встал, к сожалению. Так, два порта. Три порта. А, ну ты не хватит, нет. А, еще я хотел сказать, что на сколько? На. Пускай на 250 подписчиков, на 1200. Я сделал конкурс, не будет на 1500 Потому что, кажется, для некоторых это просто заоблачная цифра Ой, не цифра, а какие-то сложные действия Просто нажать на кнопочку подписаться 30% от всех просмотров без подписки Чуваки, вам реально сложно просто нажать на папку подписаться Я делаю нормальный контент, я стараюсь Это не какой-то там одноразовый, как бы помягче сказать, некачественный контент Это постоянный контент, который делается с любовью, с душой, в общем, все как положено. Почему бы не нажать кнопочку подписки, тем более, я сделаю конкурс. Это же прикольно, типа вы на халяву можете получить от 100 рублей и чуть выше. И это там будет 2010 победителей. Но там, конечно, будут места, не, не все по уровни получат. А, кстати, пускай все получат по уровня. Просто по 10 рублей каждый победитель, да, так и будет. Условия прям вот крайне простые, но о них похоже. И сейчас мы перейдем к предпоследнему бою. Потому что -то соперник что-то вообще там заступил. И я выбрал Смотрите, вот вы увидите, сколько времени я потратил только для того, чтобы добраться до него на вереночке. это должно уходить на ну, секунды 2-3. Ну, типа я должен с первого раза был попасть. Вот. И поэтому и еще о, у меня мало рейтинга. Потому что я уверен, что у некоторых моих подписчиков с такими же арсеналом было бы огромная куча рейтингов. Просто огромная. Ну и на самом деле мне еще лень играть в этом И вот он, долгожданный, может быть, и нет, бой с читером. Прикол в том, что я посчитал чувака-читером из-за того, что он абсолютно не умеет играть. Просто абсолютно он не знает, какая кнопка что значит. Где, где кнопка прыжка, где кнопка арсенал, он не знает этих кнопок. Он как-то дошел до 23 уровня и уже не говорил о том, что он прошел ассасина. Смотрите, вот что он делает. Вот у него есть одна кнопка. Он жмет только на нее. Видите, одна кнопочка. Все, он, он больше просто не нашел других кнопок. Только одна. Кнопка прыжка вперед. Все, представляете, насколько тупой человек прошел ассасина? Это же невозможно. Ну и сейчас у него просто кончится идеи, наверное. Он просто будет тратить порты и ставить охранники. Смотрите, это просто гениальный человек. Зачем такие люди нужны? Вы видели? Да, иди. Вы можете на проверочку кинуть аккаунт. Ну а здесь просто вылет. Всем спасибо за просмотр. Вот ID. Всем пока.